Добрый день, уважаемые участники марафона. Рада вас приветствовать. Пожалуйста, напишите, как со связью обстоят наши дела. Если все хорошо, ставьте плюс наш общий чат. Если есть проблемы со связью, отсутствует звук, либо видео, ставьте минус. Спасибо большое за ответы. Итак, все хорошо, мы с вами начинаем. У нас сегодня заключительный тренинг в рамках нашего марафона. Мы с вами рассмотрим последнюю, самую интересную, пожалуй, тему. То, ради чего мы с вами участвуем в закупках, это заключение и исполнение контракта договора. Об этом мы сегодня с вами будем говорить. Мы будем говорить о заключении договора, договор в вашу пользу. Рассмотрим все подробные нюансы и камни предсказания, которые могут возникнуть. Пожалуйста, по традиции задавайте ваши вопросы, активно включайтесь в дискуссию. Мы будем обсуждать все поступившие на вебинаре вопросы. И также напоминаю, что у нас есть общий чат, где вы тоже можете уже и после нашего тренинга уточнить те моменты, которые вам были непонятны. Будет у нас также на этой неделе последнее заключительное занятие. На нем мы подведем итоги. Итоги нашего марафона в целом. И определим участника, который стал победителем, который был активен на протяжении всего марафона и выполнял все домашние задания. И сделаем мы это с вами в пятницу. Об этом мы дополнительно еще проинформируем в нашем чате марафона. И прежде чем мы сегодня перейдем к нашей основной теме, я хочу э, некоторые моменты из домашнего задания разобрать. Потому что домашнее задание... Выполнили практически все участники. Естественно, это меня очень-очень радует. Но при выполнении домашних заданий возникли определенные вопросы и есть определенные нюансы, которые я хочу проговорить с вами, уточнить. В основном все выполнили домашнее задание верно. Напомню, мы с вами на прошлом занятии разбирали порядок подготовки заявки на участие в закупке и задание было следующее составить техническую часть предложения вашей заявки на участие прислать на электронную почту справились практически все но возникли некоторые вопросы вопросы возникли по подаче заявки по процедуре запрос-котировок по процедуре запрос-котировок стандартный вариант мы с вами полностью формируем наше техническое предложение и в составе заявки на участие мы указываем наше ценовое предложение. Эта цена является окончательной и уже впоследствии она изменением не подлежит. Это такой некий классический вариант проведения запроса котировок. И при участии в запросе котировок по 44-му федеральному закону вы на электронной площадке указываете все необходимые сведения. Это техническое предложение и в отдельном окне вы вписываете ценовое предложение. И вот вопрос, который мне задали, нужно ли отдельно в вашем документе дублировать по 44-му федеральному закону в заявки, ваше ценовое предложение. Нет, этого делать не нужно, у вас ценовое предложение будет указано на электронной площадке. Если вы все же укажете в вашей заявке, ошибка это не будет, ошибка не будет в том случае, если ценовое предложение, указанное на площадке в электронном формате, и ценовое предложение, указанное в вашей заявке, будут являться одинаковыми, то есть одинаковая цифра там будет указана. А если цифры будут указаны разные, то в этом случае приоритет заказчика даст тому ценовому предложению, который указан у вас в электронной форме заявки. но Здесь, более того, на сегодняшний день, так как электронные процедуры, они уже достаточно давно по 44-му федеральному закону проводятся, есть определенная практика контролирующего органа. И если, соответственно, у вас ценовые предложения указаны разные, то это не соответствие информации. То есть по этой причине заявка может быть отклонена. Но практика бывает разная. Практика диаметрально противоположна. Далее, другой вопрос у нас еще поступил, вопрос по подготовке технического предложения. В техническом предложении допускается или нет указания диапазонных значений? Здесь мы с вами прямо ориентируемся на инструкцию, инструкция заказчика, которая приложена. Если инструкции заказчика нет, то в этом случае... В этом случае необходимо, соответственно, ориентироваться общепринятыми значениями, ориентироваться на паспорт вашего оборудования и предоставлять ту информацию, которая указана. Но все же по поводу инструкции, если вы нашли инструкцию и, соответственно, изучили ее, и на ваш взгляд есть определенные противоречия, неточности, это причина для направления запроса на разъяснение положения документации закупки. Причем... Задача участника закупок – сформулировать свой вопрос, запрос на разъяснение положения документации закупки таким образом, чтобы со стороны заказчика отсутствовала возможность двоякого толкования той информации, которую вы изложили. Заказчик совершенно однозначно должен понимать ваш вопрос и, соответственно, дать ответ. То есть, иными словами, мы заинтересованы в том, как участники закупок, чтобы предельно точно сформулировать наш запрос на разъяснение. И только в этом случае мы можем рассчитывать на э, полный, понятный ответ, либо внесение изменений в документацию, если это необходимо. Э, порадовало то, что многие участники пошли таким более сложным путем и сразу начали подготовку заявки по 223 федеральному закону здесь э, те технические предложения в составе заявки которые поступили в основном участники выполнили все верно и э, по поводу ценового предложения если вы указываете ценовое предложение в составе вашей заявки соответственно Согласно требованиям документации закупки, то помимо цифрового обозначения, потому что была такая заявка, где указана сумма ценового предложения участника только в виде цифрового значения, я рекомендую дополнительно указывать расшифровку и в скобках писать обозначение прописью вашего ценового предложения. Такой классический вариант. Так, ну и мы с вами переходим к нашему к нашей теме, нашему занятию заключение договора, заключение контракта. Но ну, здесь дело в терминологии. Контракт – гражданско-правовой договор. Мы с вами заключаем в рамках 44-го федерального закона. И договор понятия чаще всего, которое используется по 223-му федеральному закону. Финальный этап заключения. Договора, заключение контракта по результату проведенной закупки. В части проведения закупок по 44 му федеральному закону, если речь идет про э, такие процедуры, как электронный аукцион, электронный конкурс, электронный запрос котировок, электронный запрос предложений. Заключение договора происходит в электронном виде посредством электронной площадки. То есть мы, со своей стороны, как участники закупок, заключаем контракт на электронной площадке заключение договора по 223 федеральному закону на сегодняшний день тоже в подавляющемся большинстве заключается в электронном виде при, с использованием электронной площадки потому что тенденции в сфере закупок такие что закупки переводятся полностью в электронный формат но тем не менее мы не забываем, что заказчик по 223 федеральному закону, он руководствуется своим положением о закупках, и в о закупках, соответственно, могут быть предусмотрены разные варианты заключения договора, в том числе заключение договора в виде, точнее, на бумаге. Ну и, соответственно, здесь мы уже, как участники закупок, предупреждены, значит, вооружены. То есть я всегда рекомендую заранее, еще до участия в закупке по 223 федеральному закону изучать положение о закупках того заказчика, в чьих закупках вы собираетесь участвовать. Если вы. У нас, например, нет определенного кула заказчиков, с которыми вы сотрудничаете. Если это постоянно разные организации, то таким образом мы поступаем каждый раз, когда находим процедуру нового заказчика. Но мы с вами сейчас вернемся к заключению контракта по 44-му федеральному закону. Здесь в том числе и в течение 2020 года произошли определенные изменения для участников закупок. Были внедрены определенные новые нормы, выпущены, изданы новые нормативно-правые акты. И, соответственно, мы с вами работаем уже по новым определенным правилам. Некоторые правила, они на сегодняшний день озвучены, действуют до конца 2020 года. Что будет дальше, мы с вами поживем и увидим. Итак, финальный этап. Этап работы с электронной закупкой – это заключение контракта. И мы возьмем с вами, как пример, закупку по 44 федеральному закону. Сделаем акцент на самой популярной процедуре, это электронный аукцион, но параллельно буду рассказывать и про другие закупки. По 44 федеральному закону, напоминаю, все сроки проведения закупки, все сроки по заключению контракта, прописаны в самом законе о контрактной системе. То есть здесь, если вы начинающий поставщик, я рекомендую хотя бы на несколько раз прочитать законы контрактной системе и какие-то вопросы, возможно, для себя сформулировать. Ну и, соответственно, сейчас есть возможность до конца этого марафона вопросы все задать. А по 44-му федеральному закону. Обязанность участника, который занял первое место по результату проведения процедуры, заключить контракт. В противном случае участник закупки считается клонящим собой заключения контракта. И здесь будьте внимательны. На слайде мы с вами видим, что есть победитель, есть второй участник. Так вот, в каком случае второй участник имеет право на заключение контракта? Это тот случай, когда первый участник, участник победитель, уклонился от заключения контракта, то есть по своим каким-то причинам контракт вовремя не подписал. Право заключения контракта есть у второго поставщика, и вот второй участник, в чем его интерес заключается, он на свое усмотрение, либо контракт подписывает, либо отказывается от заключения контракта, и в этом случае никакие санкции к нему не применяются. И вот здесь будьте внимательны, уважаемые участники, ввиду того, что возможно разные ситуации, и, к сожалению, некоторые поставщики вот эти ситуации между собой путают. Опишу первую ситуацию. Закупка находится на этапе подведения итогов, то есть еще до заключения контракта мы не дошли. Этап подведения итогов. Заказчик рассматривает вторые части заявок, и на этапе рассмотрения вторых частей заявок тот участник, который по торгам являлся первым, является победителем. Он не соответствует по результату рассмотрения второй части заявки. И, соответственно, вот этот вот первый поставщик, который по своему ценовому предложению, которое было подано им во время торгов, он не является победителем. Лишнее, по ценовому предложению он был победителем, а вот по этапу рассмотрения вторых частей заявок он уже не является победителем, потому что его заявка требованиям не соответствует. И таким образом, если, например, возьмем ситуацию, когда второй участник, его заявка требованиям соответствует, ну и его предложение было вторым по цене. Есть, соответственно, уже тот, кто был вторым, он становится автоматически первым участником и он со своей стороны контракт обязан подписать. Здесь вот не путайте такую, вот, такую ситуацию, когда следующий вариант наступает. На этапе заключения контракта уже определен участник победителей. Заказчик ему направляет установленные сроки проект контракта. Участник со своей стороны вовремя по каким-то причинам не подписывает контракт. Здесь он такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. И вот как раз та ситуация, когда второй участник имеет право на заключение. Может контракт не подписывать и никаких санкций участнику не предъявляется. И, соответственно, на практике возникает повсеместная и первая, и вторая ситуация. И нам важно понимать, где мы, в каком случае мы обязаны подписать контракт, в каком случае у нас есть право а есть право, соответственно, не отказаться от заключения контракта. Если вы сталкивались с первой, со второй ситуацией, ставьте «плюс». Если вы пока еще ни с первой, ни со второй ситуацией не сталкивались, ставьте «минус» в наш чат. Так, ну вижу, у нас есть те участники, которые уже даже не первый раз участвуют в марафоне, мы эту ситуацию разбираем, разбираем всегда на марафоне, поэтому буду рада, если вы тоже ответите на мой вопрос. Да, вижу, что были те участники, которые пока еще в практике не сталкивались с подобными ситуациями. И есть те, которые сталкивались с такой ситуацией на этапе подведения итогов, на этапе заключения контракта. Итак напомню, для тех, кто сейчас присоединился, мы с вами разбираем вопрос по заключению контракта договора. И в данном случае мы с вами взяли как пример электронный аукцион по 44-му федеральному закону. А в чем особенность заключения контракта на электронной площадке по 44-му федеральному закону? Обязанность заказчиков установленные законом сроки, а эти сроки устанавливаются по электронному аукциону в течение пяти дней с момента публикации итогового протокола, то есть с момента рассмотрения вторых частей заявок по-другому. Направить проект контракта участнику-победителю. И вот здесь тоже существует один нюанс, который я рекомендую учитывать в своей практике. Я неоднократно сама, когда работаю с поставщиками, сталкиваюсь с такой ситуацией. Дело в том, что заказчик со своей стороны направляет проект контракта через сайт единой информационной системы. Далее в процессе интеграции информации с электронной площадкой этот контракт поступает на электронную площадку, где проводилась закупка, и мы уже видим его в своем личном кабинете. Так вот, в чем может возникнуть сложность? Дело в том, что на сегодняшний день, когда Единая информационная система, к сожалению, по своей работе далека от совершенства от совершенства возможна такая ситуация, что заказчик направляет проект контракта, он направил установленный срок и ждет, соответственно, ответ от поставщика-победителя, ждет подписанного контракта. Но контракт, участник закупки, участник-победитель в своем личном кабинете не видит, к сожалению. И вот здесь вот такая сложность возникает возникает она пока еще достаточно часто но ввиду того что у нас впереди уже не за горами новогодние праздники когда нагрузка будет достаточно большая на сайт единой информационной системы могу предположить что такие ситуации они будут все чаще возникать поэтому будьте внимательны и когда вы уже находитесь на этапе заключения контракта на этом а на этой стадии вы можете общаться с вашим заказчиком и я рекомендую держать руку на пульсе, постоянно уточнять, направил контракт заказчик или нет. Ну и, соответственно, если заказчик контракт направил, а вы его в личном кабинете не видите, нужно обязательно оперативно заказчика об этом уведомить. Итак, когда мы получаем проект контракта на электронной площадке, с момента, Направление проекта контракта со стороны заказчика начинается исчисление сроков для подписания контракта с нашей стороны. Напомню, что мы со своей стороны контракт подписываем в течение пяти дней с момента получения. И здесь у нас есть два варианта. Мы можем либо контракт подписать, либо направить протокол такого разногласия в случае, если у нас возникли какие-либо если мы изучили контракт и выявили несоответствие с первоначальной версией контракта. И вот на этом этапе, когда вы уже получили контракт, я рекомендую взять первоначальный шаблон контракта, проект контракта, который вы видите на сайте единой информационной системы, в личном кабинете, на электронной площадке и сравнить вот эти два контракта между собой. Здесь ключевой момент заключается в том, что те основные положения, которые были изначально изложены в проекте контракта, заказчик не вправе менять. Он вправе только вносить сведения о поставщике-победителе и, соответственно, включать ту цену, которая является ценой участника-победителя. И вот то, о чем мы с вами говорили на прошлых наших вебинарах, я рекомендую при подаче заявки, если это, например, аукцион, либо это конкурс с заявкой в двух частях, то во вторую часть заявки обязательно прикладывать уведомление о применении упрощенной системы налогообложения, если это актуально для вашей организации. Если это не актуально, вы на общей системе находитесь налогообложения, то, соответственно, здесь вы ничего не прикладываете. И а, в этом случае, а, соответственно, заказчик уже с большей долей вероятности укажет, сумму контракта с вычетом или без указания суммы НДС. Будьте внимательны. Если сложилась такая ситуация, что вы, например, находитесь на упрощенке, не уведомили заказчика заранее, либо уведомили, но заказчик к сожалению автоматически посчитал сумму контракта с указанием НДС, то здесь соответственно, обязательно потребуется с вашей стороны направление протокола разногласий для корректировки данного пункта пункта о цене контракта и а, на этом этапе когда вы получили контракт важно полностью его изучить и а, выписать для себя все те несоответствия которые вы нашли напомню сравниваем с первоначальной версией контракта если а, никаких несоответствий нет то значит, минут минуту такого разногласия мы будем контракт подписывать если вы нашли какие-то несоответствия по контракту что это причина для направления протокола разногласий. Будьте внимательны. По текущей редакции 44-го федерального закона вы правильно направить протокол разногласий всего лишь один раз. Это означает, что все те несоответствия, которые вы нашли, их нужно указать в едином протоколе разногласий. По поводу формы протокола разногласий тоже задавали вопрос. Форма протокола разногласий на сегодняшний день не существует. И мы в произвольном виде указываем в документе в формате Word все тени соответствия, их желательно перечислить по пунктам, соотнести с проектом контракта и уточнить, что вот здесь нужно внести изменения. Ну и, соответственно, установленные сроки в течение пяти дней с момента получения контракта нужно направить протокол разногласия. Если никаких разногласий нет, если вы удостоверились, что все заказчик заполнен верно, Контракции все указал верно, то, соответственно, необходимо переходить к подписанию контракта. Напомню, требования по э, предоставлению э, участникам закупки обеспечение исполнения контракта изложены изначально в документации закупки. То есть таким образом, когда вы уже по итоговому протоколу видите себя в качестве победителя закупки, я рекомендую на этом этапе заниматься обеспечением то есть вы можете даже не дожидаться направления со стороны заказчика проекта контракта это в том случае, если для вас актуален вариант банковской гарантии напомню, что участник закупки со своей стороны вправе предоставить в виде двух альтернативных вариантов обеспечения исполнения контракта это банковская гарантия это денежные средства, которые вносятся на счет заказчика. И не забывайте про право заказчика на сегодняшний день устанавливать также и обеспечение гарантийных обязательств. Так вот, в случае, если требования в обеспечении исполнения контракта по закупке установлены, то, конечно же, заранее участнику нужно включить необходимые расходы, если это, например, банковская гарантия, свою себестоимость, если это денежные средства, то учитывайте, что на определенный срок, на срок действия обеспечения исполнения контракта, эти денежные средства, они будут заморожены на счете заказчика. И дополнительно закладывайте себестоимость обеспечения гарантийных обязательств, если оно установлено. Так вот, в случае с банковской гарантией, конечно же, чаще всего у участников закупок возникает вопрос по поводу получение банковской гарантии. Так, сейчас слайд соответствующий открою. Так, обеспечение исполнения контракта. Ну вот, сейчас расскажу и плавно мы с вами к этому слайду перейдем. Мы со своей стороны предоставляем в виде банковской гарантии либо в виде денежных средств. В случае, если это банковская гарантия. Если вы обращаетесь впервые за получением банковской гарантии, здесь, конечно же, желательно заранее получить одобрение, ввиду того, что первичное рассмотрение документов занимает определенное время. И, как правило, если вы обращаетесь в один и тот же банк в дальнейшем, то в этом случае... Соответственно, первый раз документы рассматриваю долго, это будет полный пакет документов, потом уже процедура будет несколько проще. Будьте готовы к тому, что будет обязательно банком запрошен баланс вашей организации за э, предыдущие периоды, и, и вот эти вот документы, их нужно заранее сформировать и подготовить. А, так, ну вот, в а, случае исключения как раз э, комментарий, да, действительно, Бывает такое, что когда вы уже оплатили банковскую гарантию, один из участников направил жалобу в ПАС. Конечно же, такую ситуацию никто не исключает. В этом случае закупка будет приостановлена, и приостановлена она будет до вынесения решения в ПАС. Ну, соответственно, предписание, если будет выдано, то заказчику необходимо будет выполнить действия, в том числе, возможно, на электронной площадке в единой информационной системе в соответствии с предписанием. Вот здесь рекомендация следующая по поводу получения банковской гарантии. Вот Когда вы видите себя в качестве победителя в итоговом протоколе, если для вас это вопрос впервые, если вы пока еще не знаете, в какой банк вы будете обращаться, вы можете направить Пакет документов, необходимых для изготовления банковской гарантии, и получить одобрение от банка, но пока еще не оплачивать банковскую гарантию. Когда уже пришел проект контракта, вы со своей стороны, соответственно, оплачиваете банковскую гарантию, банк ее изготавливает, вы на электронной площадке размещаете стан банковской гарантии и подписываете контракт. То есть вот такой вот момент тоже нужно учитывать. И здесь важно заручиться одобрением банка, потому что сама неоднократно сталкивалась с той ситуацией, что, к сожалению, банк может отказать банковской гарантии. И чаще всего это связано с тем, что компания новая, если балансы нулевые, то, соответственно, велик риск того, что в банковской гарантии будет отказано. Поэтому будьте внимательны. Можно получить одобрение, но пока еще до получения контракта не оплачивать банковскую гарантию. Далее, когда вы получили банковскую гарантию, либо вы перечислили денежные средства на счет заказчика, то, соответственно, при подписании контракта нужно обязательно подтверждающий документ на электронной площадке разместить. При подписании контракта в форме контракта со стороны участника все предельно просто и понятно. Будет отдельное окно, отдельное место на электронной площадке, куда вы прикрепляете скан банковской гарантии, либо скан платежного поручения. А на практике тоже сталкивалась с такой ситуацией, когда участник закупки, к сожалению, перечистил обеспечение исполнения контракта на счет заказчика в меньшей сумме, он просто не учел копейки. Но э, здесь, к счастью, участник вовремя заметил свою ошибку, и в этот же день он э, предоставил новое обеспечение на недостающую сумму, на недостающие копейки. И э, заказчик такое обеспечение зачет. Но будьте внимательны. Если участник закупки со своей стороны не предоставляет обеспечение исполнения контракта, предоставляет некорректное обеспечение исполнения контракта, это касается меньшей суммы. Это касается так называемой серой банковской гарантии. Это касается того случая, когда участник закупки не исполняет требования с учетом 37 статьи, статья про антидемпинговые меры. Когда участник закупки по конкурсу и аукциону снижается на 25% и более, к возникает соответствующий вопрос, почему на такую большую сумму участник закупки снизился и нужно подтвердить свою добросовестность. Добросовестность Подтверждается двумя способами. Соответственно, участник закупки может либо предоставить информацию о наличии у него опыта из реестра контрактов в закупках до 15 миллионов, это возможно. Либо второй вариант, в случае, если нет опыта, если закупка свыше 15 миллионов по начальной максимальной цене, то в этом случае необходимо увеличить обеспечение исполнения контракта в полтора раза. Будьте внимательны. А другой вариант, когда э, по закупке применяются антидемпинговые меры. Закупка до 15 миллионов рублей и участник закупки имеет определенный опыт. Э, в этой ситуации необходимо предоставить обеспечение исполнения контракта в том размере, которое указано в документации по процедуре и, соответственно, предоставить информацию о э, ранее о наличии у вас контрактов, в реестре контрактов. То есть вот здесь вот тоже важно понимать, что э, наличие у вас опыта не освобождает от необходимости предоставить обеспечение исполнения контракта. Но есть исключение, и это исключение, оно действует не так давно, но уже активно его участники закупок применяют. Это та ситуация, когда закупка проводится для участия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций СНП и СОНКО с учетом 30 статьи 44-го федерального закона. В этом случае участник закупки со своей стороны вправе подтвердить наличие у него опыта. Этот опыт подтверждается сведениями из реестра контрактов. Или второй вариант, если, например, опыта участника закупок нет, то обратите внимание, что обеспечение исполнения контракта рассчитывается от итоговой цены, по которой заключается контракт, а не от начальной максимальной цены, как в общем случае. И в связи с этим тоже обращаю ваше внимание на то, что, к сожалению, пока еще заказчики продолжают допускать ту ошибку, что... С учетом положения своей типовой документации о закупках, они а, указывают сумму обеспечения исполнения контракта, а, даже проводя закупки для СНП СОНКа, с учетом а, начальной максимальной цены. Поэтому будьте внимательны. Если вы увидели такое несоответствие требованиям действующего законодательства, то это будет являться причиной для направления а, протокола разногласий, для того, чтобы заказчик корректно а, указал, сумму обеспечения исполнения контракта. Это будет актуально даже в том случае, если было минимальное снижение. То есть смысл в том, что не только вы предоставляете меньшую сумму обеспечения исполнения контракта, но и смысл в том, чтобы проект контракта и, соответственно, сам контракт, который вы получили от заказчика, он соответствовал требованиям действующего законодательства, чтобы в дальнейшем не было вопросов со стороны контролирующего органа. Будьте внимательны. Итак, и, соответственно, когда закупка проводится для СМП СОНКа, у вас есть опыт, опыт отражен в реестре контрактов, то очень важно правильно отобрать те контракты, которыми вы собираетесь подтверждать наличие у вас опыта. Ключевое, ключевое положение заключается в том, что отсутствует требования по соответствует именно предмету контракта. Конечно же, для участника это неоспоримый плюс, это преимущество. Вы любыми контрактами с любым предметом можете подтвердить наличие у вас опыта. Но учитывается давность контракта, контракты можно взять за последние три года, то есть контракты должны быть относительно свежими, и учитывается начальная максимальная цена текущей закупки. Сумма по тем контрактам, которые вы берете для подтверждения опыта, она должна быть меньше, чем начальная максимальная цена закупки. Если, например, у вас один контракт есть, он подтверждает полностью, покрывает, точнее, полностью начальную максимальную цену текущей закупки, все равно нужно взять контрактов минимум три. Так, по поводу вопроса по поводу подтверждения опыта в свободной форме или существует типовая форма? Нет, типовой формы не существует. Если вы заходите на площадку, если это закупка, которая проводилась для СМП «Сонка», то на самой электронной площадке, в интерфейсе электронной площадки при подписании контракта вы увидите соответствующую графу. И в эту графу нужно будет вписать либо реестровые номера контрактов, которые можно взять из реестра контрактов Единой информационной системы. Я сейчас продемонстрирую, где можно ознакомиться с реестром контрактов. Сейчас включу демонстрацию и мы с вами посмотрим. Либо можно дать ссылку прямую именно на контракт. Открываете карточку контракта и копируете ссылку из строки браузера и вставляете соответственно эту ссылку в ту форму, которая есть на площадке. Отдельно предоставлять копии контрактов не нужно. Не нужно предоставлять ни копии контрактов, ни копии актов выполненных работ, то есть эти документы, они все размещаются в единой информационной системе, и у заказчика есть точно такой же доступ, как у вас, то есть он может зайти и посмотреть. Итак, включаю демонстрацию, Так, включила демонстрацию, и мы сейчас с вами посмотрим, где находится реестр контрактов. Захожу на сайт Единой информационной системы. Личный кабинет для просмотра реестра контрактов мне не нужен. Мне нужен раздел «Контракты и договоры», и вот здесь я вижу реестр контрактов по 44 му федеральному закону. Захожу сюда, здесь есть подробный фильтр для поиска закупок, и в том числе я могу найти сведения именно по своим контрактам с учетом, Пнн, моей организации. Здесь вот обратите внимание, справа подробные фильтры. И вот любые фильтры я могу использовать для поиска. Все параметры, откроем параметры полностью поиска. Но, к сожалению, подвисает сегодня. Мы сейчас с вами посмотрим. Так открылось. Я рекомендую следующим образом искать свои контракты. Открываю вкладку «Информация поставщики" поставщике», и вот здесь я могу указать номер ИНН, либо наименование. И, соответственно, по этим реквизитам все контракты моей организации будут отображаться. Сейчас открою произвольный контракт, хочу еще на одном, немать, на одном моменте сакцентировать внимание. Каждый контракт имеет свой статус статус исполнения, исполнение завершено, исполнение прекращено и аннулированная запись. И вот здесь очень желательно взять, точнее, желательно, желательно взять те контракты, которые находятся в статусе исполнения завершено. По поводу тех контрактов, по которым статус исполнения прекращено, на сегодняшний день тоже существует, Диаметрально противоположная практика, можно или нет брать такие контракты по отдельным регионам. Ну, опять же, зависит от того случая, от той, точнее, причины, по которой контракт был прекращен. В иных случаях можно брать контракты, в других случаях совершенно невозможно рассматривать такие контракты для подтверждения опыта. Поэтому будьте внимательны. Если у вас есть достаточно, устанавливаю демонстрацию, если у вас есть достаточно тех контрактов, которые наводятся в статусе исполнения завершено, то лучше рассматривать именно их. Если у вас возникает такая ситуация, возникла такая ситуация, что есть контракты в статусе исполнения прекращено, обязательно уточните причину, по которой контракт был прекращен. Соответственно, если есть объем исполненных обязательств, например, контракт был расторгнут по той причине, что потребность заказчика была исчерпана, и, соответственно, контракт был расторгнут по соглашению сторон, то в большинстве случаев такой контракт мы можем взять для подтверждения опыта. Но, опять же, повторю, что если есть выбор, если у вас достаточно контрактов в статусе исполнения завершено, то лучше взять именно Итак, мы с вами идем дальше. Вот здесь обратите внимание, сейчас уже обращаюсь к нашему слайду. Второй участник. В случае, если первый участник уклонился от заключения контракта, второй участник, если он согласился на заключение контракта, то в этом случае к нему предъявляются точно такие же требования, как и к первому поставщику. Это предоставление обеспечения исполнения контракта и в случае, если участник закупки также снизился на 25% и более по конкурсу или аукциону, нужно подтвердить соответствие антидемпинговым мерам, подтвердить свою добросовестность. В противном случае участник закупки будет считаться уклонившимся от заключения контракта. Но это в той ситуации, когда участник дал свое согласие на заключение контракта. Отдельные закупки по которым тоже нужно быть внимательным, предельным, это закупки без определенного объема. Вот буквально на прошлой неделе я с участником закупок столкнулась именно с такой процедурой на оказание охранных услуг. Это закупки без определенного объема. Если вы знаете такие процедуры, если вы в них участвовали, ставьте «плюс». Закупки, когда не определен объем оказываемых услуг, выполняемых работ, либо выставляемых товаров. Если вы пока еще не участвовали, ставьте «минус». Так, вижу, мнения разделились, есть «плюс», есть «минус». Кто-то участвовал, кто-то нет. Расскажу, в чем суть таких процедур. Закупки без объема – это такие процедуры. Так, и большинство участников пока еще не участвовало. Такие процедуры, по которым изначально заказчик не может определить тот объем работ, услуг, товаров, которые, соответственно, требуется оказать, выполнить, либо поставить. И в этом случае, когда у заказчика есть потребность, но есть потребность в товарах, работах, услугах без определенного объема, и проводится соответствующая процедура. Процедура закупки без определенного объема. И, в чем возникает подводный камень для поставщика? Поставщик зачастую видит, что закупка проводится с привлекательной начальной максимальной ценой решает для себя участвовать в этой закупке. Видит, что работы, товары или услуги изложены именно те, которые ему интересны, например, он занимается именно, специализируется именно на этом. Ну и, соответственно, такая закупка порой является лаком кусочком для участия но учтите что со своей стороны заказчик он при проведении закупки без определенного объема излагает документации воззвещения проведения процедуры список тех товаров работы и услуг которые могут ему потребоваться в ходе действия контракта но точно так же эти товары, работы, услуги, они могут не потребоваться. То есть потребность может и не возникнуть в течение действия контракта. И в этом случае заказчик указывает начальную цену единицы товаров, работы, услуг. При этом он указывает все гипотетически возможные товары, работы, услуги. Рассчитывает по этим товарам, работам, услугам по каждой единице начальную максимальную цену. В итоге он суммирует все начальные цены, единиц товаров, работы, услуг, получает такую некую большую величину, интересную начальную максимальную цену для участника закупок, которая порой вводит в заблуждение поставщика. И некая твердая цена, указывается доведенный лимит до заказчика, это максимальное значение цены контракта. При изучении таких закупок. Некоторые участники не обращают внимания на специфику заполнения извещения и участвуют в таких процедурах, участвуют в них как в обычных закупках. Но будьте внимательны, что, точнее обращайте внимание на то, что закупка без объема, она имеет свою определенную специфику в извещении и в документации процедуры. Величины определяются заказчиком с учетом требований, которые предъявляются к товарам, работам, услугам и вот эти вот требования, они предусмотрены изначально актами нормирования в сфере закупок. Цена единицы товаров, работы, услуг обосновывается по стандартным правилам, по требованиям 22 статьи 44 федерального закона. И объясню на примере. Возьмем мы с вами закупку на обслуживание служебного автомобиля. Например, у организации заказчика есть служебный автомобиль, он собирается купить, закупить обслуживание этого служебного автомобиля в течение года, ну и соответственно он может и не знать, какие именно запчасти, детали потребуются в течение периода обслуживания, какие сопутствующие работы потребуются и так далее. И здесь в данной ситуации целесообразно для заказчика именно провести закупку без определенного объема, а потом уже в ходе исполнения участникам контракта, выбрать именно те работы услуги, которые э, могут ему потребоваться, которые потребовались, точнее, в ходе выполнения контракта. И вот здесь, будьте внимательны, есть э, твердое значение цены контракта, максимальное значение цены контракта, впоследствии контракт будет заключаться именно с указанием этой цены. Но э, выбирать э, те товары, работы, услуги, которые потребовались, Заказчик будет исходя именно из своей необходимости, из своей потребности. И возникает справедливый вопрос, а для чего проводится снижение по таким процедурам. Снижение проводится с одной лишь целью, для того, чтобы определить как раз этот коэффициент понижения начальной максимальной цены. Это начальная сумма всех цен единиц товаров, работы, услуг от вот этой вот большой, как правило, цены. Ну и, соответственно, впоследствии вот этот коэффициент снижения, процент понижения применить к тем товарам и сопутствующим услугам, которые ему потребовались в ходе исполнения контракта. И, соответственно, к сожалению, на практике возникают такие ситуации, когда заказчик заключает контракт с неопределенным объемом выполняемых работ, оказанных услуг, поставляемых товаров. И впоследствии по контракту закупают достаточно мало или буквально одну услугу. осуществлять закупку одной услуге. Поэтому на практике такие ситуации возникают. И здесь я рекомендую участникам заранее просчитывать все свои риски, стоит ли оно того, стоит ли участвовать в такой процедуре. Если вы приняли все-таки решение участвовать, то Обязательно учитывайте, что по таким закупкам стандартно устанавливается обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств может устанавливаться. И вот данные виды обеспечений, они рассчитываются от максимального значения цены контракта. В контракте предусматривается порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы и оказываемых услуги на основании именно заявки заказчика. Есть потребность, заказчик направляет соответствующую заявку. Нет потребности, заявка не направляется. И при заключении контракта проект контракта включается максимальное значение цены контракта, это некая твердая цена, и цена за единицу товаров, работ, услуг с учетом того снижения, которое было получено в ходе проведения самой торговой процедуры. Цена единицы товаров, работы, услуг, она определяется именно путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении пропорционально снижению начальной суммы цены единиц товаров, работы, услуг в ходе именно конкурентной закупки. И э, здесь, к сожалению, особенно начинающие участники закупок, они сталкиваются с тем, что участвуют в такой закупке, как в обычной процедуре, а потом впоследствии для них является сюрпризом, что это закупка без определенного объема. И э, основная рекомендация, э, вдумчиво читать извещение и документацию о э, проведении процедуры, ну и соответственно уже э, исходя из этого принимать для себя решение, участвовать в процедуре или не принимать участие. Так, ну вот по поводу вопроса по максимуму обеспечения могут только процентов 5 от контракта выкупить. По поводу обеспечения. Обеспечение оно рассчитывается от максимального значения цены контракта, от твердой цены контракта, которая изначально... Указано в документации закупки, в извещении, и сведения эти будут впоследствии указаны в том контракте, который вы будете заключать, лучше если выиграете эту закупку. Начальная сумма цен единиц товаров, работы, услуг никак не взаимосвязана в данной ситуации с суммой обеспечения исполнения контракта. И, соответственно, для чего вот эта вот начальная сумма цены единиц товаров работы услуг? Для того, чтобы суммировать все возможные цены по тем товарам, работам, услугам, которые могут потребоваться в ходе исполнения контракта. То есть, если иными словами... В контракт, точнее, в закупку изначально спецификацию не была включена определенная услуга, либо определенный товар. Заказчик впоследствии по этой процедуре закупки не может купить тот товар, который не был указан. Да, обеспечение оно рассчитывается исходя из максимального значения цены контракта. То есть это будет процент от максимального значения цены контракта. В случае с обеспечением исполнения контракта это от 5 до 30%. По правилам 2020 года от 0,5 до 30%. То есть мы с вами знаем, что в течение этого года есть определенные изменения в части обеспечения исполнения контракта. Это новый диапазон, нижняя граница была снижена до 0,5%, и верхняя граница осталась без изменений. Это 30%. Далее. Хочу привести пример возможности заключения контракта с вторым участником после расположения контракта. Действующие нормы в контрактной системе позволяют заказчику после расположения контракта с участником, с которым был изначально заключен контракт, заключить контракт со следующим поставщиком. Заказчик вправе заключить контракт со следующим участником без объявления о повторной закупки при согласии второго участника заключить контракт, то есть если по-прежнему для такого поставщика процедура является актуальной. Здесь основная рекомендация будет заключаться в следующем. Учитывайте, что определенный объем обязательств по контракту, возможно, был выполнен первым участником. То есть, соответственно, вы будете заключать уже контракт на весь объем работы, услуг, товаров. Будете заключать контракт только на тот процент, который остался по этому контракту. Участник закупки предоставляет обеспечение исполнения контракта, причем обеспечение исполнения контракта, но также пропорционально будет снижено с учетом уже ранее исполненных обязательств по контракту первым участникам. И, соответственно, по поводу первого участника, сведения о поставщике включаются в реестр недобросовестных поставщиков в случае, если было расторжение в одностороннем порядке. В случае, если, например, классический вариант участник закупки не исполнил обязательства по контракту. Контракт заключается с соблюдением требований 34 статьи 44 федерального закона. Здесь особое внимание обращаем на часть первую. если будете обращаться непосредственно к тексту федерального закона. Обязательно в контракте будут указаны сроки по исполнению контракта. Эти сроки они будут указаны в соответствии с изначальной документацией закупки, в соответствии также с частью 95, 44, статьей 95-44 Федерального закона. И суть заключается в том, что цена контракта, будет заключ... по которой будет заключаться контракт со вторым участником, она должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, либо объему выполненной работы или оказанной услуги. И на сегодняшний день такой контракт возможно заключить в виде бумажного документа, но сейчас говорят о том, что все же будет уже в ближайшее время доработан функционал единой информационной системы, электронные площадки также оперативно подстроятся под новый функционал, и, соответственно, будет такая возможность заключить контракт в электронном формате. По поводу бумажной формы, вот здесь я на слайде приложу, Письмо федерального казначейства и письмо Минфин России. Будет актуален для вас этот вопрос, пожалуйста, также ознакомьтесь с указанными документами. Далее, на чем еще хочу остановиться. К сожалению, нередкостью являются те ситуации, когда по контракту происходит неполная выборка всего товара, либо работы или услуги. То есть возникает ситуация невыборки заказчиком всего, например, товара, работы, услуги. И вот здесь, как пример, я привожу конкретную ситуацию, которую вы тоже можете найти. Это ситуация, когда участник закупки после заключения контракта полностью закупил необходимый товар, в данном случае это была рентген-пленка, Победитель закупки заключил контракт с больницей на поставку рентген-пленки на 2,5 миллиона рублей. Заказчик со своей стороны выбрал продукцию на 1 миллион рублей и предложил поставщику расторгнуть контракт, так как продукция ему не нужна. Причем, обратите внимание, это не была закупка без определенного объема, это был классический вариант проведения процедуры. когда был четко определен объем заказчикам, и соответственно под этот объем уже подстроился поставщик на этапе исполнения контракта и закупил весь необходимый товар весь объем товара и соответственно заказчик предложил расторгнуть контракт поставщику поставщику такая ситуация невыгодна что в этой ситуации можно сделать здесь мы с вами помимо для того что обращаемся к положением 44 федерального закона мы с вами также открываем гражданский кодекс потому что уже вопрос исполнения контракта он регулируется Гражданским кодексом. и здесь обращаю ваше внимание на часть 2 статьи 515 обратите внимание что в данной ситуации участник со своей стороны крайне не соглашаться на расторжение контракта по соглашению сторон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 весь объем товара, уведомить на надлежащего заказчика. Это может быть официальное уведомление. И в данном случае участник закупки вправе требовать оплаты товара, несмотря на то, что товар не выбран заказчиком. Но, к сожалению, на словах чаще всего не получается решить этот вопрос, поэтому я рекомендую обязательно все действия со своей стороны фиксировать и в случае наличия судебных разбирательств в дальнейшем с вашей стороны будет подтверждение того, что вы приобрели товар согласно условиям договора, ну и соответственно вы вовремя взаимодействовали с заказчиком, вы его вовремя уведомили о том, что у вас есть соответствующий товар в наличии. и Вы готовы его привести согласно условиям вашего договора. Итак... Ну вот буквально еще несколько слов скажу по поводу обеспечения гарантийных обязательств. На слайде это нет, но у нас это было в одном из прошлых наших вебинаров, когда мы с вами уже частично этот вопрос рассматривали. Обеспечение гарантийных обязательств. На сегодняшний день заказчик правила установить такие требования. И по сути участник, поставщик, участвовав в закупке, он может одновременно столкнуться сразу с тремя видами обеспечений, которые предоставляются им на различных этапах закупки. Это обеспечение заявки изначально, далее обеспечение исполнения контракта и обеспечение гарантийных обязательств. Здесь, на практике, уже есть такие ситуации, когда участник закупки со своей стороны, изначально видя, что есть и обеспечение исполнения контракта, и обеспечение гарантийных обязательств, обращаются в банк за получением единой банковской гарантии и банк дает положительное решение. Поэтому если для вас такой вопрос актуален, если вы изначально рассчитали для себя и пришли к выводу, что вам будет выгоднее обеспечить и контракт, и гарантийные обязательства банковской гарантии, вы можете обратиться в ваш банк, с которым вы собираетесь работать, и, соответственно, получить единую банковскую гарантию, где будет перечислено, что это и по этой банковской гарантии закрываются обязательства и по обеспечению исполнения контракта и по обеспечению гарантийных обязательств. Некоторые банки на это не идут, но, тем не менее, если, в частности, срок действия гарантийных обязательств не такой уж большой, банки могут пойти на встречу и предоставить единую банковскую гарантию. Если не получилось получить, не удалось точнее получить одну банковскую гарантию, то здесь будьте готовы к тому, что приемка товара осуществляется именно при наличии гарантийных обязательств. То есть, со своей стороны, вы обеспечиваете вначале контракт при его заключении, предоставляете обеспечение исполнения контракта. Впоследствии вы уже до приемки товара, либо до подписания акта выполненных работ, соответственно, предоставляете обеспечение гарантийных обязательств. И обеспечение гарантийных обязательств, напомню, по вашему выбору, оно может быть предоставлено в виде либо денежных средств, либо в виде банковской гарантии. Можно предоставить в разных формах обеспечения исполнения контракта обеспечение гарантийных обязательств. Например, контракт обеспечили деньгами. А гарантийные обязательства обеспечивая банковской гарантии. И а, заказчик правил на сегодняшний день установить обеспечение гарантийных обязательств в размере до 10% от начальной максимальной цены закупки. А, можно, а, практика уже существующая есть, существующие есть изменения, если это закупка для СНПСонка не предоставлять обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств. Подтвердить наличие у вас опыта Который есть в реестре контрактов. Обеспечение гарантии можно предоставить после заключения контракта. Да, все верно. Нужно его предоставить обязательно до этапа приемки товара, работ, услуг. То есть обеспечение гарантийных обязательств учитывается заказчиком именно в тот момент, когда он принимает работы, услуги, либо поставляемый товар. Итак, уважаемые участники закупок, если вы предоставляли, либо сталкивались уже с такими закупками, по которым требуется гарантийные обязательства, ставим плюс. Если пока еще не участвовали в таких процедурах, ставим минус в наш чат. Так, вижу, вижу ответы. Да, на сегодняшний день обеспечение гарантийных обязательств устанавливается достаточно часто. Это право заказчикам, но тем не менее в 2020 году соответствующие коррективы были внесены, и достаточно много тех заказчиков, которые идут навстречу поставщикам, и изначально в документации закупки устанавливают возможные требования по минимуму. Итак, хочу еще буквально пару минут уделить по срокам заключения контракта и договора. Что касается сроков, есть те сроки, которые у нас перечислены в требованиях, например, закона о контрактной системе, 44-й федеральный закон, требования, которые у нас перечислены в общих нормах Гражданского кодекса, общий срок на заключение договора. Требования, которые излагают заказчики, в том числе в своем положении о закупках, если речь идет про 223 федеральный закон, Соответственно, все эти сроки мы учитываем. Обязательно со своей стороны мы укладываемся в те сроки, которые отведены для участников закупок. И достаточно часто начинающие участники закупок путают срок по заключению контракта для тех сроков, точнее с теми сроками, которые отводятся именно для подписания контракта со стороны поставщика. Итак, что такое заключение контракта? с учетом требований действующего законодательства о закупках. Заключением контракта считается подписание контракта со стороны заказчика. Заказчик всегда после участника закупок со своей стороны подписывает контракт. То есть это некая такая финальная стадия, когда уже контракт считается заключенным, и участнику закупки необходимо перейти к исполнению условий контракта, согласно действующим указанным, точнее, срокам в самом контракте. Общий срок для заключения контракта для конкурса и аукциона – это не ранее, чем через 10 дней а с момента размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов. То есть заключение контракта, еще раз, это подписание контракта со стороны заказчика. По поводу запроса котировок и запроса предложений по 44-му закону здесь меньшие сроки установлены и установлены они в течение 7 дней. Ну а начиная с следующего года, с 1 апреля, 2021 года по запросу котировок будет несколько иная процедура и срок будет сокращен до четырех дней. Что касается самого факта заключения контракта. Итак, заключение контракта – это подписание контракта со стороны заказчика. То есть на этапе заключения контракта со стороны поставщика контракт должен быть подписан, установленный законом срок. Это пять дней с момента его получения, например, по, э, по примеру, точнее, электронного аукциона. И на практике возникают такие ситуации, когда, э, например, опубликован итоговый протокол, а все сроки, они отсчитываются от итогового именно протокола, от протокола подведения итогов, от протокола по другому рассмотрению вторых частей заявок. А, <coughs> участник закупки. Получив контракт, например, в первый день с момента размещения итогового протокола, в этот же день его подписывают. Техническая возможность у поставщика есть, например, уже готово обеспечение исполнения контракта и со своей стороны участник контракт подписывает. Далее. Проходит один день, второй, третий, а контракт все не подписывает заказчик. Ну и естественно, что участник закупки в такой ситуации начинает волноваться. Почему же заказчик не подписывает контракт? Все достаточно просто. Обратите внимание, что у заказчика скрыта кнопка подписи контракта на срок 10 дней с момента публикации итогового протокола. Это необходимо для того, чтобы по максимуму соблюсти все установленные сроки согласно действующего законодательства. То есть, иными словами, если на направление контракта отведено 5 дней, то контракт с заказчиком будет, может быть точнее направлен и на первый день, и на второй, и на третий, и так далее, вплоть до последнего пятого дня. То же самое и для участника закупок. Вы получили контракт, у вас есть 5 дней. Вы не обязаны подписывать в первый день, как только вы получили контракт. Вы можете подписать и в первый день, и на третий день, и на последний пятый день на ваше усмотрение. Но главное все сроки соблюдать и за, этот, за эти рамки не выходить. В противном случае, если участник закупок не подписывает контракт в срок, он признается уклонившимся от заключения контракта. Ну и соответственно... Этап заключения контракта, подписания контракта со стороны заказчика, он происходит не ранее по конкурсу и аукциону, не ранее, чем через 10 дней с момента размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов. И все сроки по заключению контракта, они считаются именно от этапа подведения итогов. Сроки для участника закупок считаются от момента выполнения предыдущего действия направлен контракт заказчиком, начинается исчисление срока для участника закупок в части подписания контракта. В случае, если протокол разногласий направлен участникам закупок, в течение трех рабочих дней заказчик контракт дорабатывает и направляет повторно поставщику, либо, если он не согласен с заработками, то ту же самую первоначальную версию направляет участнику вновь для подписания. После получения доработанного проекта контракта у участника закупок есть три рабочих дня также на подписание этого контракта. Если был протокол разногласий, то после протокола разногласий в течение трех рабочих дней нужно контракт подписать. Нет возможности снова направить протокол разногласий, так как а, с учетом положений действующего законодательства всего лишь один раз можно направлять протокол разногласий. Итак. Сейчас мы с вами будем завершать наше мероприятие, наш вебинар. Пока еще у нас несколько минут есть, пожалуйста, задавайте вопросы. Возможно, у вас еще появились вопросы. И пока вы задаете вопросы, расскажу, как будет проходить наше последнее занятие. Последнее занятие у нас состоится в пятницу. В пятницу вы сможете задать все интересующие вопросы по всем темам. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, подготовьте их. Можно также задавать в чате в WhatsApp. Если желаете вопрос задать на нашем занятии, вы можете его озвучить в пятницу. В пятницу будут подведены итоги нашего марафона и будет определен победитель. Напомню, победителем нашего марафона будет являться тот участник, кто правильно выполнил домашние задания и выполнил домашнее задание установленный в срок. Итак, вопросов больше не поступило. Большое спасибо, что вы сегодня подключились к нашему занятию. Я надеюсь, что вебинар был для вас полезен. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания, хорошего дня.